Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги! Сегодня мы поговорим о том, как помочь нашим подопечным при боли в спине. Для этого мы с вами должны использовать меридианы, которые относятся к пищеварительной системе и к эндокринной. На нашей зелененькой мы видим зелененьким цветом. это меридианы, относящиеся к пищеварительной системе, называются ножные. Они начинаются на ногах, заканчиваются на проекте своих органов. И меридианы, относящиеся к эндокринной системе, они начинаются на проекции своих органов и заканчиваются на пальчиках рук. Это называется меридианы ручные. Поэтому при боли к спине мы ставим пиявки на меридианы печени желчного, на меридианы мочевого пузыря поближе к локализации проблемы и меридиан почек, ну и также на ручные меридианы тройного обогревателя и перикарда. На следующем занятии мы поговорим о другой интересующей вас проблеме. Спасибо.